Всем привет! Японский фигурист Юдзуру Ханю рассказал о подготовке к новому сезону. Я все еще восстанавливаюсь после травмы. В настоящее время я прыгаю Аксель, Тулуп и Сайхов. Дошел до тройных оборотов, пока не могу приступить к сложным заходам и выездам. Флип и Луц я не прыгаю, даже заход не проверяю. Тренирую одинарный Ридбергер. Я сейчас на той стадии, когда могу прыгать его один-два раза в день. Поскольку я сейчас восстанавливаюсь, четвертной аксель полноценно не тренируем. Так как решение по, по новым правилам еще не принято, я хотел бы воздержаться от отдельных комментариев. Но э, независимо от новых правил, моя любовь к фигурному катанию не изменится. В конце концов, пока я катаюсь на коньках, я чувствую, что хочу побеждать и стоять на вершине. Я хочу приспос приспособиться э, к правилам и при этом кататься с чувством уверенности для победы. Я определился с музыкой для новых программ. От комментариев предпочту отказаться, сказал Ханю. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. новое видео. Новое видео всегда выходит каждый день. Всем пока-пока!